Для меня свобода – это в первую очередь состояние души. Я хочу, чтобы не только я, но и люди, которые меня окружают, люди, которые живут со мной в одной стране, чувствовали себя свободными. Это, это прекрасное чувство, это очень легкое чувство, которое дает возможность тебе принимать очень разные но в то же время на свое усмотрение решение. Сейчас наша страна достигла этой свободы, потому что я ее ощущаю внутри. И если я ее ощущаю, значит ее может ощутить каждый. Спасибо моей стране, спасибо тем людям, которые живут в моей стране, за то, что вы даете мне такую возможность.